Добрый день, уважаемые друзья! Я очень рад возможности встретиться с вами и обсудить текущие проблемы в Чечине и вопросы, связанные с восстановлением нормальной политической жизни, социальной и экономической. У нас очень много стереотипов вообще в любой стране, в любом народе, и они далеко не всегда соответствует реальной действительности. Один из, такой, из таких стереотипов, который постепенно утверждался за последние годы, состоит в том, что чеченцы могут решать все вопросы исключительно силовым методом и других методов не признают. Думаю, что те люди, которые сегодня представлены здесь, встречи в Кремле как раз всей своей жизнью и результатами своей жизни доказывают обратно. Я не скрою, я, конечно, посмотрел, с некоторыми мы знакомы, с некоторыми не очень отдельными сегодняшними участниками встречи совсем первый раз видимся, но я, не скрою, посмотрел, конечно, материалы о каждом из вас и могу с уверенностью сказать, что... Каждый добился в жизни очень многого, и благодаря опоре на собственные силы, исключительно мирных, никак не связанных ни с какими силовыми действиями, тем более боевыми действиями операциях. Здесь и промышленники, и предприниматели, и финансисты. И мне хочется, конечно, прежде всего послушать вас. У меня, разумеется, есть и свое собственное представление о том, как должна складываться ситуация на, на будущее в этом регионе России, в Чечне. Хотелось бы послушать вас и, повторяю, по политическим вопросам, по социальным, по экономическим. Давайте поговорим и побольше о экономической ситуации, о развитии экономической ситуации. Поговорим о том, как сделать жизнь людей достойной, потому что я знаю это... По наслышке, подавляющее большинство чеченского народа давно уже устало от всяких боевых действий, от всяких специальных операций. Люди хотят нормальной жизни, нормальных условий жизни, политической стабильности хотят, хотят предсказуемости, хотят быть хозяевами на своей собственной земле. Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство дают такую возможность в полном объеме. Этому могут противиться те люди, которые сделали из своего собственного народа заложников, своих амбициозных планов. Вот, если мы обратимся к ситуации, скажем, в Афганистане, там по сути дела тоже произошла оккупация Афганистана и афганского народа, насвоение афганского народа экстремистскими силами. Но... Мы это с вами знаем. Там в основном командовали в значительной степени, во всяком случае, определяли политику иностранцев. А у нас-то что произошло? У нас э, люди не, не пощадили свой собственный народ. Сделали заложников, и э, э, собственного народа сделали заложников. Но э, будем надеяться на то, что это постепенно уходит в прошлое. Но чтобы это быстрее ушло в прошлое, мы должны думать о будущем. И именно поэтому мне бы хотелось послушать вас и по сегодняшней ситуации. И еще раз повторяю, по тому, как нам выстраивают ситуацию на, на перспективу. На этом я бы хотел закончить. Думаю, будет правильно, если мы, несколько слов будем сказать, на главе администрации, именно несколько слов, потому что он говорит много, работает непосредственно там, решает задачи сегодня. Кстати, сказал, хотел бы подчеркнуть, к Руководителям любого ранга и в любом месте всегда относятся по-разному. Но всегда не крайние. Во всем даже о том, в чем не виноваты. Поэтому э, здесь у э, Ахматхаджи сложная задача, э, очень неблагодарная, я бы сказал. Должен прямо сказать, когда мы говорили о, о том, кто должен возглавить республику, я просил его это сделать, я ему прямо сказал, что. Это очень тяжелое, ноша, вы берете на себя огромную ответственность. По, по сути, это, по сути, это э, тип, в известной степени такое ауто-дафрисовое самосожжение. А, но э, еще тогда сегодняшний глава администрации сказал, народ мой нуждается в, в нормальной жизни, кто-то должен сделать это. Я... Я буду это делать. Но это не значит, что я, что правительство, что администрация все делает идеально. Это не значит, что все удается. И это, конечно, не значит, что у нас нет общих задач ради обсуждения, которые мы сегодня, собственно говоря, собрались. Я вам предоставляю слово, а потом в очередь я прошу высказаться со всех и такую соборной дискуссию обсуждаем те темы. Которые...